Всем привет! С вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня в этом коротком видео я хотела бы поговорить о такой теме, которая называется «Бизнес и женщина». Вообще, совместимы ли эти вещи и в каком, вообще, в каком качестве? Как женщина может совмещаться с бизнесом и как бизнес может совмещаться с женщиной? На самом деле все очень просто. Существует только два варианта у женщины, как делать бизнес. Первый вариант – если ты делаешь его сама. « Окей, создаешь компанию, в общем делаешь бизнес сама ни на кого не опираешься. и в таком случае у тебя вырастают яйца, такие же <смех> железно бетонные, такие конкретные яйки, которые переплюнут мужские. Но ты должна понимать. Женщина в этот момент должна тогда понимать, что в принципе ее ждет либо одиночество, либо слабый мужчина рядом. Второй вариант это когда женщина, когда женщина э, вкладывает всю свою энергию, все свое желание, своего мужчину и он уже реализует и отдает ей вот эти все материальные блага там машины дома там все что она хочет да и при этом она остается женщиной потому что она на самом деле является колоссальнейшим ресурсом для своего мужчины и в таком случае бизнес женщины получается это ее мужчина да то есть в чем твой бизнес моего мужа я вот в него вкладываю и тогда ты остаешься гармоничной женщиной, той самой «я хотела быть слабой женщиной», да, ну в хорошем понимании. И, собственно, все очень гармонично. Рядом с тобой сильный мужчина, который тебе все покупает, любит, обожает и так далее. Но здесь другой затык, что если вдруг мужчина, в которого ты вкладываешься, начинает тупить то ты все теряешь, потому что ты, ну, ты не можешь им управлять. Это очень сложно. Если он начинает тупить, то как бы ты говоришь, «Блядь, лучше бы я все сама сделала». Извиняюсь за мой французский. Да, но вот если все сама, то тогда железные яйки. То тогда как бы сильного мужчины он не сможет. Ты становишься мужиком. Просто он будет чувствовать, что рядом со мной звенят какие-то очень железные стальные яйца, которые похлеще моих. И что-то это мало, это существо мало похоже на женщину, несмотря на то, что она находится в женской форме. Или тогда вариант, да, пожалуйста, имей терпение, вкладывай в своего мужчину, который тебе уже вернет вложения в виде там опять же шуп машин квартир детей и в общем то все все все что ты хочешь но здесь нужно очень грамотно выбирать мужчину потому что можно потратить время не на того и опять же что касается женатых мужчин вот туда вкладывать не стоит абсолютно потому что вы ни хера никогда не получите ну кроме там каких-то подачек ну что ж я надеюсь что бизнес и женщина все-таки совместимые, да, вот есть вот эти два варианта. А какой вариант выберете вы, ну, это уже ваш выбор. До встречи в новых роликах. Пока-пока, с вами была Настя Ясная.